Приветствую вас, любители рукоделия! Сегодня будем вязать крючком вот такой интересный асимметричный берет. Начинаем с резинки. Делаем начальную петлю и набираем 4 воздушных петли. На схеме они отмечены красными кружочками. Придерживаем четвертую пальцем и набираем одну петлю подъема. В ту, которую держим, вяжем соединительную петлю. И в следующие три петли тоже вяжем соединительные петли. Это наш первый ряд. Воздушные петли мы за ряд не считаем. Приступаем ко второму ряду. Одна петля подъема. Дальше, чтобы получилась резинка, вязать будем за задние стенки каждой петли. Вот это задняя стенка первой петли. Вытягиваем через нее ниточку и провязываем соединительную петлю. Вот задняя стенка второй петли. Через нее вяжем соединительную. За заднюю стенку третьей петли соединительная и в последнюю четвертую. Второй ряд готов. Одна петля подъема. Продолжаем вязать за задние стенки каждой из четырех петель соединительные петли. Первая, вторая, третья. В последней петельке задняя стенка часто прячется. Важно ее не пропустить, чтобы не произошло убавление. Воздушная петля подъема, вяжем также четвертый ряд. Постараюсь показать процесс максимально подробно, чтобы было понятно и тем, кто только учится вязать. На этом этапе уже видно, как формируется резиночка. Мы связали 4 ряда по 4 петли. А всего их нужно связать 8 штук. Обратите внимание, крючок вверху относительно начала вязания. Итак, 8 рядов готовы. Теперь будем добавлять. Делать это будем необычным способом, ступеньками. Набираем 2 воздушных петли подъема. Разворачиваем боком к себе. В первую воздушную за заднюю стенку свяжем соединительную петлю. И еще 4 соединительных за задние стенки оставшихся 4 петель. Таким образом, в этом ряду у нас уже 5 петелек. Одна воздушная петля подъема. Провязываем все 5 петель соединительными за задние стенки. Первая. Вторая. Третья, четвертая, пятая. Мы связали два ряда по пять петель, а их должно быть четыре, так что довяжем еще два штуки. Крючок у нас снова сверху относительно хвостика начала вязания. И так будет на протяжении всех прибавок. Сделаем прибавку еще в одну петлю. 2 воздушных петли. В первую вяжем соединительную за заднюю стенку. И провязываем оставшиеся 5 петель. Воздушная, разворачиваем. В обратную сторону вяжем 6 петель. Таких рядов тоже нужно связать 4 штуки. И таким же образом лесенкой мы будем добавлять петли и дальше по схеме. В первом отрезке 8 рядов по 4 петли, 4 ряда по 5 и 4 ряда по 6 петель. Наша задача набавить петли до 10 штук в ряду, как показано на схеме. 8 рядов по 4 петли 4 ряда по 5, 4 ряда по 6, 4 ряда по 7, 4 ряда по 8, 4 ряда по 9 и 4 ряда по 10 петель На этом этапе сделаем последнюю прибавку 2 воздушных петли Первую из них провязываем соединительные. Остальные 10 петель вяжем также. Сейчас мы свяжем самую широкую часть резинки, которая будет приходиться на один бок берета. Таких рядов по 11 петель необходимо связать 13 штук. Обязательно нечетное количество, так как дальше мы будем сбавлять. Я провязала все 13 рядов. Относительно хвостика начала, крючок находится внизу вязания. Приступаем к сбавлению. Схема будет зеркальной. Одна петля подъема, разворачиваем. Провязываем 10 петель. Осталось 2 петли, но провязываем только десятую. 11 петельку мы не довязываем, просто оставляем ее. Одна петля подъема разворачиваем. Вяжем 10 соединительных за задние стенки. Воздушная и вяжем третий ряд в 10 петель. 1 воздушная и вяжем четвертый ряд в 10 петель. Вот это наша первая ступенька убавления, аналогичная ступеньки прибавки. Крючок внизу вязания. Одна воздушная и снова будем убавлять. На этот раз свяжем 9 из 10 петель. Десятую петельку мы не довязали и получилась вторая ступенька убавления. По 9 петель нужно связать еще 3 ряда. И дальше продолжим сбавлять так же, как набавляли. По 4 ряда в 10 петель, 9, 8, 7, 6 и 5. После завершения каждых 4 рядов крючок должен быть снизу вязания. Вот это схема убавления. В конце нужно связать 8 рядов по 4 петли, как мы вязали в начале. Ссылку на всю схему резинки я обязательно размещу в описании к ролику. Итак, я закончила. После 13 рядов по 11 петель я связала 4 ряда по 10, 4 по 9, 4 по 8, 4 по 7, 4 по 6, 4 по 5 и 8 по 4 петли. Резинка готова. Она подойдет на 56 или 58 размер. Нити начала и окончания вязания снизу. Сшивать края мы не будем, так как узор не предполагает вязанию по кругу. Поскольку нить у нас снизу, а нам нужно подняться наверх для начала вязания полотна берета, мы можем или обрезать нить и закрепить ее снова в начале вязания, или провязать один ряд вверх, точно такими же соединительными петельками. Это нужно делать, если ваш обхват головы ближе к пятьдесят восьмому размеру. Вот так. И отсюда уже начинать узор. Или, если хотите сделать резиночку чуть потуже, то мы распускаем этот лишний ряд. И распускаем еще один ряд. И также оказываемся наверху. Напоминаю, это мы делаем, чтобы не разрывать нить и не вязать лишних узлов. Для самой резинки это совершенно не критично, так как берет асимметричный. Давайте приступать к узору. Одна воздушная петля подъема. У нас есть выпуклые и западающие ряды. Над каждым рядом есть своя крайняя петелька. Вот эта петелька над выпуклым рядом. Вот это над западающим, над выпуклым, над западающим. Над выпуклыми рядами мы вяжем полустолбики. Над западающими соединительные петли. Первая петелька у нас над выпуклым рядом, поэтому делаем накид. Протягиваем сквозь нее нить и связываем все три петли вместе. Это полустолбик. Дальше идет петля западающего ряда. В нее вяжем простую соединительную петлю. Над выпуклым рядом вяжем полустолбик. Над западающим соединительную. Полустолбик соединительная полустолбик соединительная. Мы подошли к первой ступени прибавки, но ничего не меняется. Над выпуклым рядом вяжем полустолбик. Соединительная. Полустолбик. Соединительная. Это вторая ступень прибавки. Выпуклый ряд, полустолбик. Таким образом мы вяжем до конца 13 ряда по 11 петель. У меня все провязано. Дальше пошло убавление. Но и здесь в узоре ничего не меняется. После полустолбика вяжем соединительную в западающий ряд. Полустолбик. Соединительная, полустолбик. Следующая ступенька убавки, соединительная. И так далее до конца ряда чередуем соединительные петли с полустолбиками. На крайнюю петельку ряда у меня пришелся полустолбик. Им и закончим этот ряд. У вас может прийтись соединительная, если вы не распускали один ряд в резинке. Это совершенно не важно. Одна петля подъема и разворачиваем вязание. Так как я закончила предыдущий ряд полустолбиком, то начинать буду соединительной петлей. То есть над полустолбиком вяжу соединительную под обе стенки петли. Над соединительной вяжу полустолбик. И дальше продолжаем чередовать элементы, как и в первом ряду. Всегда над полустолбиками вяжем соединительные, а над соединительными полустолбики. Это второй ряд, а всего таких рядов нужно связать 20 штук. Схема очень простая, прибавок и убавок мы здесь нигде не делаем, и из-за шахматного расположения элементов формируются вот такие чешуйки. Итак, я связала 20 рядов полотна берета. Обратите внимание, оба края ровные. Узор получился интересный, объемный. В одном месте сбоку я меняла нить. Эти хвостики я позже спрячу. В принципе, основная задача выполнена. Теперь нам нужно провязать 3 ряда сбавления. Итак, 21 ряд. одна петля подъема. 20 ряд у меня закончился соединительной петлей, поэтому сейчас я свяжу полустолбик. Но мы должны сократить количество петель, поэтому я вытягиваю нить через первую петлю, и еще через вторую петлю. На крючке 4 петельки. Связываем их вместе. В следующую петлю вяжу соединительную. То есть сокращать мы будем за счет полустолбиков. Накид. Вытягиваем через одну петлю. Вытягиваем через вторую, связываем вместе 4 петли. В следующую петельку соединительная. И продолжаем таким образом сокращать количество петель. Так вяжем до конца ряда. В конце этого ряда у меня остались 3 петельки. По очереди я вяжу полустолбик через 2. И заканчиваю ряд соединительной петлей. Разворачиваем вязание и вяжем двадцать второй ряд тоже с сокращениями. Одна петля подъема. Над соединительной свяжем полустолбик через две петли. Соединительная. Полустолбик через 2, соединительное и так до конца ряда. В конце у меня осталось 2 петельки, через них провязываем полустолбик. И последний, двадцать третий ряд. Одна воздушная. Разворачиваем и продолжаем сокращать по такой же схеме. Соединительная. Полустолбик через две петли. Соединительная, полустолбик через две. Заканчиваю ряд полустолбиком. Это был последний ряд нашего вязания, и он уже заметно собрал полотно. Сейчас покажу целиком. Теперь отматываем достаточное для шва количество ниточки и обрезаем. Осталось пропустить ее через каждую петлю крайнего ряда по такой схеме. Нить можно протянуть крючком или цыганской иголкой. Итак, хвостик я уже пропустила слева направо. И теперь этой ниточкой просто стягиваем вязание. Ей же мы дальше будем связывать края полотна. Делать это будем петля в петлю по изнаночной стороне соединительными петлями. За счет такого узора край каждого ряда хорошо виден. Начнем с трех рядов, в которых мы делали убавление. Выворачиваем на изнаночную сторону. Хорошенько затягиваем нить. Складываем края и начинаем связывать петля в петлю. Для этих целей я взяла крючок поменьше. Периодически проверяйте на лице, чтобы шовчик был ровный. Формируется вот такой гребешок. Связываем между собой все наши ряды и резинку. Итак, мой шовчик готов. С изнанки он выглядит вот так. Хвостики смены нити я спрячу в шов на разные стороны. И с нижними хвостиками сделаю то же самое. На лице шов выглядит так. Напоминаю, что он будет сбоку. Сверху за счет стягивания сформировались вот такие фалдочки. Шовчик почти незаметный и не нарушает рисунка. За счет резинки получилась асимметрия. Один бок в 4 петли и второй в 11 петель. Носить можно на разные бока, как вам больше нравится. Нам осталось украсить берет помпоном. Помпон будем делать классическим способом. Берем лист картона, любую баночку, диаметр моей 9,5 см, и вот такую крышечку диаметром 3 см. Прикладываем стаканчик к любому углу картона и обводим карандашом. Чтобы найти центр, впишем круг в квадрат. Теперь начертим две диагонали квадрата. В точке скрещивания центр круга. Можно просто приложить крышечку на глаз и обвести. Или отметить равное количество сантиметров по каждому лучу, например, по 3. Нужно соединить эти точки, чтобы получился круг. Или просто обводим крышечку. Вырезаем сам кружок и серединку. Таких деталек нужно две. Складываем их, делаем надрез в любом месте. И начинаем наматывать ниточку. Я намотала необходимое количество ниток. Чем их больше, тем пышнее и плотнее будет помпон. Закреплю оба края зажимами для бумаг, чтобы ниточки не соскочили. Обрезаем хвостик. И теперь нужно разрезать ниточки по краю круга. Я разрезала все нити, теперь их нужно стянуть. Складываем нить длиной 80 см вдвое и прокладываем ее между кружками картона. Лучше завязать несколько узлов. Картон нам больше не нужен, убираем его. Осталось постричь помпон, чтобы все ниточки стали одинаковой длины. Мой помпончик готов. Продеваем его в центр берета и пришиваем в нескольких местах. Берет готов.